Голландский астроном Олаф Ремер, как и другие астрономы, знал, что период между двумя затмениями ближайшего к Юпитеру спутника изменяется в течение года. Наблюдения из одного и того же пункта, отделенные сроком в полгода, дают максимальную разницу в 1320 секунд. Казалось, существовала какая-то зависимость между периодом обращения спутника и положением Земли на орбите относительно Юпитера. И вот Ремер, обстоятельно проверив все эти наблюдения и расчеты, неожиданно просто решил эту загадку. Ремер допустил, что 1320 секунд – это время, за которое свет, отраженный от спутника Юпитера, проходит дополнительное расстояние между двумя положениями Земли на ее орбите. Причем это расстояние равно диаметру орбиты Земли. Во времена Ремера диаметр орбиты Земли считался равным 292 миллионам километров. Разделив это расстояние на 1320 секунд, Ремер получил, что скорость света равна 222 тысячи километров в секунду. Теперь мы знаем, что максимальное запаздывание равно не 22 минутам, а 16 минутам 36 секундам, а диаметр орбиты Земли приближенно равен 300 миллионов километров. Если внести эти поправки в расчет Ремера, получается, что скорость света равна 300 тысяч километров в секунду.